Пойдешь, что ли, пробуй. Вот. Это значит тянешь туда, а это вот сюда. О, вот так вот. Чувствуешь? Угу. даже шучу. Вот это причем. Это тебе причем. Я не понравилась. Судя Сама себе все поставила. Запомнила? Да. Так, а теперь общий случай, когда вот идет вот так вот. Значит, соответственно, вот этот дугу. А с этой дуга пошла вот так, вот так. Всю дугу. Ворачиваем, до предела дошли и только потом раз, поняла раз, разница? Uh -huh. став, став, став, став. Uh -huh. Может на, теперь ты в эту сторону пробовал, теперь пробуй в эту сторону. Потом мне хочешь скалеть вот здесь. Это далеко, вот ты далеко руку поставила. Стоп, стоп, а ту локоть нажми. Давай и вверх и вверх немножко. О, да, правильно. Ага. Правильно. Отлично. Так, теперь ты.